Всем привет! Вы на канале Gusto Play. Сегодня я хочу показать и рассказать вам о микрофоне Fifine K680, который я недавно приобрел. Встречайте! Начнем с упаковки. Сама коробка выполнена из картона. На самой коробке логотип микрофона, цена и название. Сторона производства, как всегда, Китай. Внутри коробки мы видим инструкции руководства пользователя кабель USB A USB длиной 1,8 метра. Раскладная тренога, имеющая регулировку по наклону. И наконец, красивый металлический черный микрофон. Корпус микрофона на процентов выполнен из металла и окрашен в черный цвет, что придает строгость устройству. Это полностью готовый к работе микрофон. Остается подключить его к своему ПК и запустить программу записи звука. Никаких драйверов и сторонних программ, а также настроек не требуется. Прямо из коробки вы получаете качественный звук. Такой вариант подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться со звуковыми картами и дополнительными устройствами. Микрофон очень чувствительный, а это значит, нужно избавиться от кликания мыши, клавиш на клавиатуре и посторонних звуков. Качество звука можете оценивать сами, так как весь этот ролик записан именно на нем. Гарантия 24 месяца. Тип микрофона игровой для стрима. Технические характеристики. Чувствительность минус 3-4 дБ. Минимальная частота 20 Гц. Максимальная частота 20 тысяч Гц. Подключение. Тип подключения проводное. Радиус действия беспроводной сети нет. Частота работы радиоканала нет. Питание от USB. Необходимость фантомного питания нет. Напряжение питания 5 Вольт. Цена 3600 рублей. Тренога, которая держит микрофон, занимает не так много места. Конденсаторный микрофон Fifine K680 – это настольное устройство для профессиональной записи звука. Предусмотренная металлическая тренога и подставка с разворотом на 180 градусов. Работает в широком диапазоне частот. Вывод. Сам микрофон мне очень понравился за свои деньги. Это очень даже хороший микрофон. А встроенная звуковая карта добавляет простоты в использовании. А на этом обзор подходит к концу. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментариях мысли об этом устройстве. Ну а с вами был Гостоплей. Всем удачи и всем пока-пока.